Приветствую на канале Шарабара. Не так давно во вкладке сообщества канала я устроил опрос. Видео на какую тему вы ждете в ближайшее время? Большинство выбрало тематику древнего Рима. Что ж, я человек вольный, но прислушивающийся к аудитории. Поэтому возвращаемся к римской армии. И да, сейчас мы будем говорить про экипировку римского легионера. И спойлер, помимо Рима планируется еще много подобных видео. Древнеримское государство создавалось несколько столетий и приняло на вооружение разные типы оружия от народов соседних государств. Облик классического легионера сложился в первом веке нашей эры, когда республика стала империей. Военная принадлежность солдат определялась не формой. солдатская туника и плащ мало отличались от гражданской одежды, а военным поясом – балтеус и обувью – калиги. Балтеус мог иметь форму простого ремня, носимого на талии и украшенного серебряными или бронзовыми накладками, или двух перекрещенных ремней, связанных на бедрах. Время появления таких скрещенных ремней неизвестно. Они могли появиться ближе к периоду правления августа, когда возникла дополнительная защита в виде кожаных полос на рукавах Италии талии в той Вероятно, в период правления Тиберия стало широко применяться чернение по серебру, свинцу или меди при изготовлении декоративных поясных накладок со сложным мозаичным рисунком такой пояс был свидетельством воинского статуса. Ювенал описывал солдат как вооруженных и опоясанных людей. Лишение Балтеуса означало для солдата исключение из военного сословия. Пояс отбирали у обесчестившего себя солдата. Военная обувь, коллеги была другим важнейшим атрибутом принадлежности к солдатскому сословию. Точное время их введения неизвестно. Стандартной обувью для римских солдат они были со времен правления Августа до начала второго века нашей эры. Это были крепкие сандалии. Скрип подбитых гвоздями подошву говорил о присутствии солдат. О цвете военных туник было много споров. Упоминания о центурионах, выступающих на параде в белых одеждах, могут говорить об использовании холщовых туник. Вероятно также, что в данном случае указывается цвет гребней. Вполне вероятно, что центурионы также носили шерстяные туники, выкрашенные в красный цвет. Они а же стоящие офицеры носили белые туники. Пилум был одним из главных видов оружия римского легионера. В отличие от Гладиуса, меча, который имел несколько четко выраженных и последовательных разновидностей пилум на протяжении шести веков сохранялся в двух основных видах тяжелый и легкий дротик общей длиной более двух метров был снабжен длинным железным стержнем с пирамидальным или двушипным наконечником пилум был оружием которое использовали на короткой дистанции с его помощью можно было пронзить щит доспехи из самого вражеского воина для римской техники сражения мечами использование пилума было существенно поскольку в начале сражения они вносили сумятицу вреды. Противника и создавали легионерам хорошие условия для атаки с использованием мечей. Сохранилось несколько пилумов с плоскими наконечниками и остатками деревянного древка, найденных в Обераденском форте Августа в Германии. Они могли весить до 2 кг. Однако те экземпляры, которые были найдены в Валенсии и относились к периоду поздней республики, имели гораздо более крупные наконечники и значительно больший вес. Некоторые пилумы были снабжены утяжелителями, вероятно сделанными из свинца. Но ни одного такого экземпляра не было обнаружено археологами. Дротик весил по меньшей мере вдвое больше, чем обычный, и его нельзя было метать на большое расстояние. Максимальная дистанция для броска составляла 30 метров. Ясно, что такое утяжеление делалось для увеличения пробивной способности дротика. Традиционным щитом легионера был изогнутый с кутом овальной формы. Экземпляр из Фаюма в Египте, относящийся к первому веку до нашей эры, имел длину 128 сантиметров, а ширину 63 с половиной сантиметра. Он был сделан из деревянных планок, наложенных друг на друга поперечными слоями. В центральной части такой щит имел небольшое утолщение. Толщина здесь была чуть больше одного сантиметра, а по краям один сантиметр. Щит был обтянут войлоком и кожей теленкой и весил ну 10 килограмм. В период правления августа такой щит был модифицирован получив изогнутую прямоугольную форму единственный сохранившийся экземпляр такой формы дошел до нас из дура европас в сирии и относится к приблизительно к 250 году нашей эры он был сконструирован так же, как и щит из фаюма в длину он достигал 102 сантиметра и 83 в ширину но был гораздо легче при толщине 5 миллиметров он весил примерно пять с половиной килограмм и полагает что более ранее образцы были толще в середине и весили всем с половиной килограмм такой вес скутума означал что держать его приходилось горизонтальной хваткой на вытянутой руке изначально такой щит был предназначен для наступления щит мог использоваться также для того чтобы сбивать противника с ног плоские щиты наемников не всегда были легче чем щиты легионеров прямоугольный щит с изогнутым верхом найдены ход хилл весил около 9 килограмм в третьем веке нашей эры скутум постепенно вытесняется плоским овальным Щитом, так называемый щит Ауксилиев. Обычно римского легионера представляют вооруженным, коротким и острым мечом, известным под названием Гладиус, но это неверное представление. Для римлян слово «гладиус» было обобщенным и обозначало любой меч. Так, Тацит использовал термин «гладиус» для обозначения длинных рубящих мечей, которыми были вооружены каледонцы Сражение Примонс при Монс Граупиус. Знаменитый испанский меч «Гладиус Hispaniensis, часто упоминаемый по Полибием и Ливием, представлял собой колющее рубище оружие средней длины. Длина его лезвия достигала от 64 до 69 см, а ширина 4-5,5 см. Края лезвия могли быть параллельными или слегка суженными у рукояти. Приблизительно с пятой части длины лезвие начинало сужаться и заканчивалось острым концом. Вероятно, это оружие было взято римлянами на вооружение вскоре после битвы при Каннах, которая состоялась в 216 году до нашей эры. До этого оно было адаптировано иберийцами взявшими за основу длинный кельтский меч. Нужно изготавливали из полосы железа или из бронзы с деталями из дерева или кожи. Вплоть до 20 -го года нашей эры в некоторых римских подразделениях продолжали использовать испанский меч. Однако, в период правления Августа он был быстро вытеснен Гладиусом, тип которого представлен находками в Майнце и Фулхейме. Этот меч явно представлял собой развитую ступень Гладиус Хеспаниенсис, но имел более короткое и широкое, суженное у рукояти лезвие. Его длина составляла от 40 до 56 сантиметров, при ширине до 8. Вес такого меча составлял примерно 200-кило кг. Металлические ножны могли быть отделаны оловом или серебром и украшены различными композициями, часто связанными с фигурой Августа. Короткий гладиус, типа того, что был найден в Помпеях, был введен достаточно поздно. Этот меч с параллельными краями лезвия и коротким треугольным острием совершенно отличался от испанских мечей. В длину он был 42-55 см, а ширина лезвия 5-6 см. Пользуясь в бою этим мечом, легионеры наносили колющие и рубящие удары. Весил такой меч около килограмма. Все римские мечи крепились на поясе или вешались на перевязи. Поскольку на колонии Трояна чаще всего встречается изображение Гладиуса, подобного найденному в Помбеях, этот меч стал восприниматься как основное оружие легионера. Однако время его использования в римских подразделениях было очень недолгим по сравнению с другими мечами. Введенный в середине первого века нашей эры, он вышел из употребления во второй четверти второго века. Рядовой римский солдат носил свой меч на правой стороне, а Центурионы и вышестоящие офицеры носили меч слева, что являлось знаком их звания. Другим заимствованием у испанцев был кинжал Угио. По форме он был похож на гладиус с суженным у рукояти лезвием, длина которого могла быть от 20 до 35 сантиметров. Кинжал носили с левой стороны. Передовые легионеры, начиная с периода правления Августа, рукояти кинжалов и металлические ножны украшали искусно серебряной инкрустацией. Основные формы такого кинжала продолжали использоваться и в третьем веке нашей эры. Большинство легионеров периода империи носили тяжелые доспехи, хотя некоторые виды войск не пользовались доспехами. Вовсе. Цезарь использовал легионеров без доспехов экспедити, сражающихся в качестве антисигнани. Это были легковооруженные легионеры, которые начинали перестрелку в начале боя или служили в качестве подкрепления для кавалерий. На двух других рельефах из Майнца можно увидеть доспехи установленного образца, которые использовались легионерами. На одном изображении легионер в доспехах Лорика сегментата сделанных из металлических полос и пластин, шагает следом за Сигнифером. Правда, использовались такие доспехи не повсеместно находки сделанные в калькризе на том месте где армия вара потерпела поражение это битва в тефттобургском лесу среди которых полностью сохранившийся нагрудник с бронзовой каймой говорят о том что такие доспехи появились в период правления августа другие детали доспехов были найдены в тех местах где когда-то находились базы августа недалеко от халтерна и танкштетенна в германии панцирь обеспечивал хорошую защиту особенно для плеч и верх верхней части спины но оканчиваясь на бедрах оставлял открытыми низ живота и верхнюю часть ног вероятно что под панцирем носилась какая-нибудь стеганая одежда смягчавшая удары предохранявшая кожу от потертостей и способствовавшая тому чтобы панцирь сидел как следует а нагрудник и прочие пластины правильно располагались по отношению друг к другу реконструкция одного из таких доспехов показала что он мог весить около 9 килограмм еще один рельеф из майнца изображает центурион одетого в то что на первый взгляд кажется туникой однако разрезы у рук и бедер свидетельствуют о том что это кольчужная рубашка лорика хамата разрезы которые необходимы для того чтобы облегчить передвижение воина на многих таких памятниках изображены детали в виде колец кольчуга была вероятно тем доспехом который широко использовался римлянами в рассматриваемый нами период кольчужные рубахи были с короткими рукавами или вовсе без рукавов и могли опускаться гораздо до ниже бедер. Большинство легионеров носило кольчуги с дополнительными кольчужными накладками на плечах. В зависимости от длины и количества колец такие кольчуги весили 9, а то и 15 килограмм С наплечниками же могли весить до 16 Обычно кольчуги изготавливались из железа, но известны случаи, когда для изготовления колец применяли бронзу. Чешучитый доспех лорика скломата был другим распространенным видом. Дешевле и проще в изготовлении, но уступал кольчуги в прочности и эластичности. Такие чешуйчатые доспехи носились поверх рубахи с рукавами, сделанной, вероятно, из холста подбитого шерстью. Такая одежда способствовала смягчению ударов и не давала металлическим доспехам вдавливаться в тело легионера. К такому одеянию часто добавляли птыруги. Это холчевые или кожаные защитные полосы, прикрывавшие верхние части рук и ног. Такие полосы не могли уберечь от серьезных ранений. До конца первого века нашей эры центурионы могли носить наголенники, да и то, вероятно, не во всех случаях. Шарнирные доспехи для рук использовались также гладиаторами, но в войсках они не вошли в широкое употребление до правления Домицеана. Легендеры использовали различные виды шлемов. Во времена республики большое распространение получили бронзовые а иногда железные шлемы типа монтефортино которые стали традиционными шлемами легионеров с 4 века до нашей эры они состояли из одной чашеобразной части с очень большим задним козырьком и боковыми пластинами которые прикрывали уши и боковые части лица более поздние варианты шлемов включая так называемый тип улус использовались до конца первого века нашей эры они были снабжены крупными пластинами для защиты шеи в начале периода правления августа а возможно даже в период гальских завоеваний цезаря римские кузнецы начали изготавливать для легионеров железные шлемы типа галликпорт и аген эти так называемые гальские имперские шлемы были очень высокого качества снабжены передним и задним козырьком к этому шлему также были добавлены крупные боковые пластины для защиты шеи ближе к середине первого века нашей эры разновидность такого шлема изготавливалась в итальянских мастерских для изготовления использовали железо и бронзу. Шлемы легионеров были достаточно массивны, толщина стенок достигала полутора а то и 2 мм, а вес 2 кг или 2 кг. Шлемы и их боковые пластины имели бойлочные прокладки, а устройство некоторых шлемов оставляло небольшое пространство между головой и куполом, что позволяло смягчить удар. Шлемы Монтефортино были снабжены широкими боковыми пластинами, которые полностью закрывали уши, ну, а в новых шлемах типа Гальский и Имперский уже были предусмотрены вырезы для ушей. Правда, за исключением тех случаев, когда шлемы изготавливались для солдата на заказ. Боковые пластины хорошо закрывали боковые части лица, но могли ограничивать периферическое зрение, а открытая передняя часть лица становилась мишенью для противника. Помимо эмоционального напряжения во время боя, легионеру эпохи августа приходилось нести на себе значительный вес боевого снаряжения. Доспехи лорика сегментата и использование изогнутого прямоугольного скутума позволяло уменьшить вес снаряжения до 23 килограмм. На марше вес, который приходилось нести легионеру, увеличивался за счет его багажа, включавшего утварь для приготовления пищи, сумку с провизией, запасную одежду. Все это имущество, вес которого мог превышать 13 килограмм, укладывалась в кожаную сумку с веревками и переносилась с помощью Т-образной жерди на плече. Иосиф Флави отмечает, что при необходимости легионеру приходилось переносить также и все снаряжение для земляных работ. Сюда входила кирка, топор, пила, цепь, кожа на ремень и корзинка для переноски земли. Неудивительно, что Юлий Цезарь следил за тем, чтобы определенная часть легионеров на марше не была обременена грузом и могла быстро среагировать в случае атаки противника. На этом первое видео к данной тематике подошло к концу. Будет еще два. Так что скоро увидимся. Счастливо.